Здравствуйте, друзья! Итак, мы начинаем первый урок по теме сайт. Начинаем мы его с курсов HTML Академии. На этом сайте можно проходить курсы без регистрации. Просто по ссылке заходите и начинаете. По-моему, у меня так было. Может быть, так у вас получится. Или это было потому, что я там зарегистрирован уже, но это было достаточно давно, я проходил здесь. И курсы где можно проходить несколько раз. Здесь ничего абсолютно сложного нет. Здесь мы рассматриваем базовые понятия верстки. То, что я проходил, да, здесь у нас начало... Азы, Аз HTML а, одиночные, HTML теги, атрибуты, ищем ошибки и по с, а, а, да я даже не знаю как правильно, правильно читать а, по-английски. Это для для оформления используется этот язык. В общем первый этот курс я прошел. Ну, попробуем пройти еще раз, потому что немножко подзабыл. HTML -страни... страницы это простейшие кирпичики, из которых состоят все сайты, а значит весь интернет. Для создания веб-страниц используются языки html и sssc... Э, э, э, господи, надо мне э, английский на самом деле повторить. Э, html отвечает за структуру и содержание страницы... Э, э, ну, в общем, в общем, а, этот язык отвечает за внешний вид. Нет, надо все-таки посмотреть в Гугле, что как его правильно произносить, а то получится не очень красиво. Сейчас мы посмотрим. А, так. Ой. Каскадные таблицы стилей. Так. Каскадинг стайл с хитс, да? Язык разметки, да? Формальный язык описания внешнего вида документа написано с использованием языка разметки. Да, спасибо большое. Это мы знаем, но как же нам все-таки прочитать-то? Mm. так иби си и бес си значит это си си с с с да вот вот так вот у нас краткий урок не не совсем а, не совсем у нас краткий получится ну и что мало ли всему надо учиться всему надо учиться в том числе и... в том числе и произношению так напишем. CSS. CSS. Спасибо большое. Google переводчик нам сказал. CSS. Ой, это другой сайт. Так. CSS, да? За внешний вид он отвечает. Мы будем развивать наши умения. Ваши умения. Начнем с простейших вещей. Вот, но это вы, если зайдете, почитайте. Почитайте. Я рекомендую зайти и э, почитать и попробовать хотя бы пройти первый, первый курс. Ну, это у вас займет не так много времени. И задания тут простейшие. Вот мы видим структуру документа. Пишется doctype html, html, Head это у нас голова, титул, заголовок, да. Вот здесь нас успокаивают и а, помогают. Структуру нам самое главное понять, что для нашего, для нашего SEO нам самое главное понять э, структуру э, документа. да. Ну, то, что мы видели, когда открывали сайты, смотрели код, там, конечно, все было гораздо сложнее. Но здесь азы, поэтому здесь все гораздо проще. Это язык, соответственно, это э, э, голова, то есть... То есть шапка, да, у нас из заголовок здесь. Это закрывающий тег. Потом идет тело документа. Заголовок h1. абзац, абзац, абзац закрывается Потом закрывается у нас закрывающий тег body, да, тело и Закрывается документ. Что у нас в задании стоит? Измените в строке 7 код заголовок. На поехали. Вот изменяем в строке 7 заголовок. поехали вот видите как замечательно загорелась э, э, желтенький цель 1 да ничего сложного абсолютно нет изменили и увидели что можно нам сделать то есть это то что нам надо заголовки это очень э, важная часть внутренней оптимизации, да, и поэтому нам это а, знать обязательно. Изменили. Поехали дальше. Сменили заголовок. Это у нас а, CSS в действии. Отвечает за оформление. Браузер объединяет код и формирует внешний вид страницы. В прошлом задании мы изменяли код и убеждались, что при этом меняется содержание. А в этом задании поработаем э, с CSS-редактором и увидим, как можно э, изменить оформление. Здесь тоже достаточно просто все. Селектор, свойства, значения, свойства, значения. Правила простые, но свойств очень много. Поработаем с нижним редактором. Поработаем. Вот как мы видим, это у нас внешний вид. Вот сейчас а, здесь мы смотрим, что у нас. Здесь задание стоит удалить символы в первой строке css редактора и посмотреть как преобразится тех страницы удаляем вот видите что произошло совершенно преобразился да а что было у нас а было у нас Было у нас нет Так, и... А, так, да, был у нас? А, нет, не так, это я не ту палочку поставил. То, чего меняется, да? По-моему, это символ этот немножечко другой. Сейчас мы попробуем его найти, как же у нас все было. В начале. Вот. Вот как у нас было все в начале. То есть, видите, вот от этой вот палочки зависит цвет. Палочка такая, цвет такой. А палочка такая. Или вообще без палочки. Цвет э, изменяется палочка такая, все это изменяется величина, да, понятно, мы удалили и увидели, как преобразилось все это. Следующее задание, да, были самыми простыми, но конечно мы просто первым добавили, втором удалили, дальше. Более сложные. Нам надо добавлять или удалять определенные теги или атрибуты. Есть кнопка «Проверить». Вот. Это все вы можете почитать, воспользоваться подсказкой. Выполняем задание. Потренируйтесь изменять код в редакторах. Смотрите, как при этом страница изменяется в браузере. В конец текста добавьте заголовок первого уровня с содержанием ⁇ Потренироваться ⁇ В конец э, текста добавьте ⁇ Заголовок первого уровня с содержанием потренироваться. Заголовок первого уровня это у нас h1. Добавить его в конец текста надо. Добавляем. H1. потренироваться и закрываем H1 заголовок первого уровня вот вы видите появился да у нас заголовок Каждый тег имеет определенный смысл и предназначение. Каждый тег может иметь определенный набор атрибутов. Это тоже желат, желательно все читать, потому что а, просто выполнять задания, ну, это нет, а, ничего сложного вообще нет. Это пишется же не только для того, чтобы мы а, выполняли то, что... А чтобы читали еще информацию саму структура, это все мы уже знаем, да? CSS состоит из селекторов и свойств. Селекторы описывают, какие именно элементы или группы элементов будут обладать заданными свойствами. Потренироваться. Это мы сделали. Первое А. Не сделали а почему не сделали то потренироваться <клышлен> по-моему все правильно мы сделали или вот здесь что-то такое пробил что ли ничего не понимаю вроде мы все сделали про правильно в конец текста добавили а да да-да-да, потренировался, надо было добавить. Ну, видите, как зрение. Зрение не очень. Поэтому э, мне, в общем-то, не грозит. Э, не грозит создание сайтов, я думаю. Именно в таком варианте. Но все равно может быть оно еще будет. Как я уже говорил, вручную сейчас мало кто верстает. Сейчас это определенные наборы, уже есть тегов, и э, остается только э, писать там. Навер, наверное, так. Как, в общем-то, и в сайтах, в сайтах, в конструкторах, там тоже определенный набор, да, для каждого, наверное, со своими свойствами. И мы только пишем свой текст, и он появляется. Или меняем картинки на свои. Можем встро встроить код там, правда, тоже. Это на Виксе. Так, после чего нам надо добавить абзац с текстом. Пора двигаться дальше. Потренировался, пора двигаться дальше. Абзац у нас... Это тег так такой. P... Да, пора двигаться дальше. Пишем. Пора двигаться дальше. Закрываем. Так, вторую цель мы выполнили. Вот, видите, это заголовок, а это у нас абзац. И нам важно вот эти теги, да, для нас очень важно в нашей работе. Увеличьте размер шрифта с головков до 32 пикселей, да. Это тоже нам нужно размер шрифта знать, как увеличить. заголовков и вот здесь это правило задает общий размер шрифта общий размер шрифта такой это для заголовков первого уровня h1 такой а это тень для заголовков первого уровня а нам нужно что изменить шрифта заголовков Вот они шрифты заголовков. Тридцать два. Да? Тридцать два. Все. Шрифты заголовков у нас крупные. Все цели выполнены. Так, и еще одно пройдем. Приступим, собственно, к знакомству. Язык HTML состоит из тегов. Теги – это те самые кирпичики. Да? Каждый тег начинается с символа вот такого и заканчивается символом вот таким. Например, тег PIDA. Да? Все теги можно разделить на парный и одиночный. Каждый парный тег состоит из двух частей – открывающего тега и закрывающего Внутри закрывающего тега используется символ такая черточка, да? Вот пример абзац. Выполняем задание. Выполняем задание. Читаем информацию. Часть тегов служебные, их никогда не видно страница. Другие теги используются для форматирования текста, и их влияние весьма заметно. Например, если обернуть текст тег h1, то он станет крупнее, и вокруг него появятся отступы, так как h1 это заголовок. Потренируйтесь использовать парные теги. Размечайте их с помощью неформатированный текст в редакторе и наблюдайте за изменениями браузера. Оберните э, в тег заголовок типа тегов. Обернем. Вот структура, да, вы видите, доктайп, html, заголовок, азы html, Титул, да? Титул. Что такое титул? Это у нас было, да? В нашем... А, я уже не помню, где в нашей оптимистичном открытии, по-моему, мы там где-то пробегали. Да, вот он, собственно, и есть. Закрывается. Закрывающий тег. Тело документа. Что нам надо обернуть? То есть сделать заголовком. H1. Делаем. H1. Типы тегов. Оберните в отдельный тег. P каждое предложение после заголовка. По-английски опять же. А По-английски, да, надо нам как-то это самое. Мне во всяком случае английский алфавит повторить. Лишним он не будет. Тем более, все вообще в интернет-профессиях, в IT-профессиях, английский язык. Это немаловажно. Собственно. Так. Обернем каждое предложение после заголовка. и вот так потихонечку то есть вы понимаете да что вручную но ну, ну, может быть кто-то кто-то может быть это и делает В принципе Ничего сложного. Ой. Нет, не ой. Так. И... Обернули. Вот что. Как у нас текст изменился, да? <coughs> Оберните одно любое слово в тег. В тек ем, по-моему, да? Ем, в тек ем. Обернем. вернули, да, видим, что получилось у нас курсив. Оберните одно любое слово в текст стронг. Стронг. Вот, а это у нас выделение э, жирным шрифтом, да. Вот таким образом, э, таким образом я предлагаю, предлагаю вам пройти на этом сайте, э, когда у вас будет свободное время, предлагаю пройти э, первый курс. А, собственно, кому интересно, может и все пройти. Там э, 20 курсов. Э, 20 курсов э, безвозмездно, то есть даром. Вот, на этом э, это у нас было такое знакомство. Может, мы по ходу дела будем возвращаться, что нам надо будет еще э, по оптимизации по внутренней знать. А мы здесь будем. Здесь будем проходить. Так, и если мы сейчас выйдем. А, вот, допустим, выйдем. А, я как сделал? Просто зашел начать учиться. И все, поехали. Вот курс знакомства 14. Ну, хотя бы курс знакомства, я думаю, у каждый может достаточно быстро пройти, это несложно. сложно. Дальше будет веселее, дальше будет задание немножко посложнее, но будет веселее. По крайней мере, мы уже в этой теме плавать не будем, а то, видите, я уже даже... В принципе, я не задумывался, потому что не делал никаких видео и не задумывался... Как на, называется этот язык э, CSS, да? А Весь курс, как вы могли видеть... А, вы этого, наверное, в начале урока не видели. Весь весь курс там доста достаточно большой. И весь он... Э, то есть 20, по-моему... Уроков безвозмездно, то есть, даром. И к чему я еще говорил, что обучение очень стимулирует. Интересное обучение, да, согласитесь, оно стимулирует. Вот здесь, сколько мы провели времени, на этом сайте, да, используй для себя, используй для сайта, потому что для создателей сайта, потому что они. Следующие уроки у них платные. Поэтому, естественно, это не так-то просто да, сделать такой сайт. И разработчики, авторы, да, идеи, разработки и всего остального. Там еще появится котенок. но он тогда был котенком. Учитель, да, наш, был. Сейчас он уже, наверное, код. Дай бог, он жив-здоров. Вы с ним познакомитесь. Ну, вот, поэтому... Кому что непонятно, тоже можете спрашивать. Но здесь, по-моему, понятно все абсолютно. Вот. Так как у нас с вами курс не программистов, да, мы, может быть, и не будем говорить о том, как, как же нам сделать самим веб-страничку просто с нуля да, сверстать, и чтобы это было сайтом. Может, кто-то уже и знает, но мы, может быть, слегка этого коснемся, если нам это понадобится. Вот такой вот даже я не знаю а, сколько времени по времени был на срок, потому что счетчик времени у меня опять пропал. Вот всем спасибо. Это был первый урок по теме сайта. До встречи. На следующих занятиях. А, с вами школа SEO для грудничков. И, конечно же, сайт этот нам очень помог, HTML Академии даже, даже и не, не зная об этом. Вот, до, встр до встречи уже получается 3, 3 октября. Всем удачи в обучении и... Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши пожелания и ваши, ваши успехи. И по нашим урокам, вернее, урокам SEO на Ютубе, да, школа SEO первым трем. И вопросы ваши какие-нибудь возникли. Может, мы их все опять пересмотрим. И по этим урокам HTML Академии. Пишите, не стесняйтесь, потому что обучение дело такое не очень легкое, но зато интересное. На этом я прощаюсь. До завтра. Всем спасибо за внимание.